Коллеги, я вас приветствую, продолжаем делать э, клиенты для чата на который написано SignalR лежит на сервисе, который может авторизоваться на другом сервисе, который называется Identity, и сегодня у нас ну, по счету уже третья по-моему, да, четвертая уже клиент который ну, в этот раз будет на JavaScript я его специально написал на ну, как написал? <смех> я достаточно плохо знаю JavaScript, вынужден сознаться, поэтому э, на скульном, old, old если так можно, <смех> варианте, написал Java овое приложение. В общем, э, давайте посмотрим, что я тут наделал. Но перед этим хочу вам напомнить, что лучше всего подписаться, чтобы не пропустить новые видео, и, в общем-то, поставьте обязательно колокольчик, чтобы получать нитификации. Ну, а если вы станете еще и спонсором, ну, в общем, это будет просто обалденная помощь каналу. Спасибо и поехали! Итак, у нас уже готова какая-то часть функционала. Надо сказать, что у нас есть так называемый Identity Server, это отдельно стоящий микросервис, есть чат, как я уже говорил, который в SignalRHub, собственно говоря, и уже есть определенное количество клиентов, которые были реализованы в прошлых видео, в общем-то, можете посмотреть. Сегодня будем говорить про JavaScript, и перед тем, как начать, давайте переключимся в Visual Studio, я запущу, покажу, как это работает, а дальше уже будем э, по коду пробежаться Итак, так уже есть некоторое количество проектов у нас и э, сервер, и консоль, веном и в общем-то меня попросили сделать э, поподробнее, давайте я сделаю немножко поподробнее новый проект, который будет на JS, ну на JavaScript для этого нужно в общем-то создать чистый проект я использую SP.NET Core Empty Solution ну в смысле Empty Template выбираю его, здесь я, ну давайте я выберу туда, куда его нужно положить это будет YouTube, это будет SignalR, это будет... Ну давайте вот здесь вот новую папку создадим Так, выбрать эту папку, а проект назовем вот таким вот образом Ничего не будем создавать, она сама ее создаст e SignalR, да, JavaScript, отлично Запускаем проект Не нужно, хотя можно... Ну, давайте пусть остается HTTPS Хотя, в принципе, по большому счету он не нужен Итак, проект создался, давайте я сейчас немножечко превращу его в реальное приложение Чистый абсолютно проект, давайте покажу, что здесь абсолютно ничего сейчас нету сейчас он даже запустится Для того, чтобы его превратить, так сказать, в хост для javascript, ну, для начала, да, давайте я все-таки по образу и подобию наведу порядок небольшой, чтобы мне его стартовать было гораздо удобнее. Я удалю все, что связано с EIS это профиль и э, его настройки здесь я сделаю чистоту здесь я тоже почищу все чтобы было чисто здесь мы ничего не меняем а вот здесь мы удаляем роутинг и end points они нам здесь не нужны но для того чтобы у нас стало это все как бы работа для начала мы сделаем дефолт э, files это чтобы он находил индекс html который я собираюсь создать и еще одно ой и еще одну создадим э, настроечку добавим которая называется static нет static files это как раз чтобы статичные файлы обслуживать но ну, естественно статичные файлы по умолчанию могут лежать в папке www root давайте ее создадим и, естественно, в этой папке э, тоже должен быть файл специальный, ну или дефолт HTML, или индекс HTML, HTML, Вот таким вот образом я его поставлю. Теперь у меня есть индекс э, страничка. Теперь у меня здесь все готово для того, чтобы начать писать код. Ну, я сэкономлю ваше время. Единственное, что я покажу, как я сюда настроил, добавил скрипты. Э, есть Client сайт э, Library. И здесь можно выбрать, ну, например, bootstrap. И выбрать конкретные файлы, которые вам потребуются для того, чтобы... Так, я выбрал. Нет, не выбрал, да? Bootstrap. Вот он. Bootstrap. Да, 5.1. И я выберу только min.js. И, ну, для красоты еще добавлю сюда bootstrap.min.css. Нажму Install они добавятся в папку и в, в называется, в JSON объекте, в JSON файле пропишется информация о том, что я установил этот самую библиотеку. Ну, и мне потребуется еще и сигнал SignalR. Давайте я тоже его добавлю таким же образом. В общем покажу uh, SignalR. Их на самом деле много. SPNet это старый. Вот я вот этот буду использовать. SignalRmin, да, хочу install. Install, вернее. Ну и теперь это все нужно добавить на UI. Ну, в общем, я сэкономлю ваше время. Я немножечко подготовил данные. Вот, я их добавил уже <coughs> в этот проект. И, в общем-то, давайте я запущу, покажу, что у меня есть. Как вы понимаете, тот же самый принцип. Есть место для входа, есть место для отображения пользователей, есть место для сообщения, вывод ну и в общем вот тот самый логин давайте для начала запустим э, сервис авторизации чтобы мы смогли получить токен можно в принципе и API чат сразу запустить пусть параллельно стартует так, этот стартанул, этот стартанул отлично, и теперь когда я нажимаю да, когда я нажимаю get token, мой, в общем-то, клиент идет тот самый identity сервер, получаю этот токен, вы его видите, и теперь я могу подключиться. Вот пошло, произошло подключение, вижу список пользователей. Ну для того, чтобы это было понятно, я здесь сделал три консольных. Давайте вот консольного клиента один мы подключаем, у нас здесь второй. Теперь у меня их два. Если я подключу консольного клиента три. Вот он, получается, третий, ну и вот сообщения полетели. Так, давайте, чтобы видно было. Вот, сообщения летят между ними и, в общем-то, это как бы э, работает. Ну, давайте еще для приличия подключим... Нет, давайте отключим консольное приложение и подключим... Да, и подключим DAP-PF-клиент. Здесь можно User1, здесь заведем логин, пароль, нажмем вход. Получили токен, нажимаем Connect, пользователи подключены отправляем вот такие вот так это можно свернуть сообщение ну и как видите между собой это все прекрасно работает и надо сказать что у нас если будет нажат выход то в общем так как вы видите дисконнект произошел ну и наоборот если я здесь зайду и напишу сообщение теперь нажму давайте вот так сделаем вот здесь выход, то, соответственно, клиент вышел отсюда, возможность передавать сообщение удалилась, и здесь у нас остался опять один человек в чате, это самая печальная картинка, на мой взгляд. Ну и давайте теперь немножко пробежимся по коду, опять же, постараюсь не растягивать, а покажу, что из чего состоит, это нам в принципе не нужно. Значит так, ну, во-первых, разметка, да, я думаю, что здесь все просто, я использовал чистейший JavaScript без каких-либо, ну, так сказать, олдскульный подход, без каких-либо спа. я думаю, зная спа, как они работают, вы с легкостью это сможете реализовать на любом фреймворке. Итак, есть форма входа. И здесь у меня есть месседжи, все прописано на ID-шниках. В общем, обыкновенная стандартная разметка. Единственное, что я хочу сказать, что из этих папок Bootstrap и из папки Signalar я вот таким вот образом перетащил сюда прям скрипты, чтобы не добавились. И это все, что нужно было сделать. Ну а теперь давайте залезем в страшный для меня JavaScript-код. Я не считаю себя специалистом по JavaScript, поэтому прошу меня жестоко не критиковать, в общем-то вообще прошу не критиковать. Так, у меня есть URL подключения, я подписался на клики конкретных кнопок, и у меня есть старт, есть подключение connection, давайте даже вот так вот, есть у нас быстрая команда, вот такая нет, вот такая вот. И здесь у меня, когда определяются все функции и все переменные, в общем-то, у меня есть build connection, давайте тогда с него и начнем. Как только у меня приложение стартует, у меня происходит подключение к сигналу хабу то есть вернее, настройка коннекшена. Э, Мы подключаемся, делаем как э, подписки на события, апдейт э, пользователей и send message. И на onClose я просто сбрасываю значение параметров, просто делаю невидимые некоторые э, кон контролы. Итак, что у нас здесь происходит? Когда мы получаем список пользователей, то мы все существующие удаляем и через for э, конструкцию закидываем новые пользователи, то есть они перетираются. Я не парился по поводу notify property change или call. Кстати, можно было knockout использовать, но не важно. И, в общем-то, now close я удаляю, как я сказал. А здесь, когда мы отправляем сообщение, я получаю э, идентификатор пользователя. Э, а, сюда я уже передаю юзер-интерфейс, эм, так, я вас, я вас обманул, нет, это ко мне приходит с сервера, я подписался на него и при получении сообщения от пользователя я его просто добавляю список ли, вот этот, ну в смысле лист э, item, да, то есть анс an, an, как-то, ну в общем несортированный список, вот он находится на UI. И это, собственно говоря, все, что нужно сделать, чтобы подключиться. То есть я настроил подключение, и я настроил, что делать при получении событий. Дальше мы производим логин. Здесь тут тоже на самом деле очень просто. Хотя нет, есть некоторые нюансы. Смотрите, для того, чтобы... Нет, давайте не так. Есть правильный вариант получения токена. И этот правильный вариант получения токена я уже показывал. Давайте я, наверное, вот что сделаю я вам покажу страничку я когда-то делал набор э, видеороликов по авторизации и аутентификации к Identity Server и здесь, вот этот, кстати, репозиторий находится, ссылка, если что, я положу в описании, здесь есть э, как раз то, что называется правильное подключение, вот есть Authorization Identity э, JavaScript с Identity сервер. там используется специальная сборка I, э, ID, нет, OpenID Connect, и там рассказывается, там я рассказывал, показывал, как сделать правильное подключение через User менеджер чтобы можно было контролировать этот процесс, можно использовать выход, и э, я рекомендую посмотреть вам ее, и, возможно, это будет, наверное, самый правильный вариант получения токена и его инвалидация, поддержка, выхода, собственно говоря, э, используя вот этот вот вариант. Ну, э, так как я сейчас пошел по другому пути, мне нужно было сформировать тот самый xml-http-request, вручную, полностью, и для того, чтобы его отправить, нужно сформировать как раз вот этот вот, где это называется, encoded data, да, то есть объект, который будет передаваться на identity сервер, чтобы он правильно вас пон понял и выдал вам токен. В общем, что здесь происходит? Ну, во-первых, я получаю пользователей пользователя и пароль, собственно говоря, из этих самых контролов, которые input, и э, хитрым образом прокидываю дополнительный параметр. Как вы помните, для Identity сервера важно, чтобы был э, самый Grand type, scope, клиента id, Client секрет, ну и в общем вот эта вот штука э, как бы в коллекцию напихивает э, пары сообщений, ну и потом специальным образом я их склеиваю между собой э, через, э, ну, опять же через инкодированные эти вот значки, чтобы поменять ampersand на вот этот вот энкодинг ну и дальше в общем-то я создаю xml request все собственно как обычно подписываюсь на статус 4 это когда он завершен давайте здесь покажу что происходит когда у меня токен получен у меня и вот этот response текст содержит как раз токен из которого я пытаюсь распарсить получить обратиться к нему и в противном случае я говорю что сорян ничего не получилось ну и включаю собственно говоря эту панель userbar которая у нас user bar где-то так user bar вот она ну то есть я включаю кнопки connect и disconnect грубо говоря дальше э, все это конечно запускается через э, асинхрон то есть вот эта штука говорит что запускается асинхронно и в общем то нужно обязательно указать э, как раз контент type в противном случае у вас э, не получится получить токен один сервер вас вернет и, э, в общем, на результатом действия этого метода у меня токен. Я складываю его вот сюда. И потом, в общем-то, когда я делаю connection, э, я этот токен э, где-то здесь вот подключаю. Сейчас покажу. Один момент. Вот. То есть, э, не просто так. Я сначала получаю токен, а потом делаю хаб connection Ну, надо понимать, что э, все взаимосвязано, и вы без токена... Пойдете на identity сервер, вас пошлют. Ну, в смысле, вам не дадут ничего. Так, логин посмотрели дальше. Connect. Коннекция очень просто. У меня есть старт-функция. Э, давайте я вам покажу. Где-то тут она была. Вот она. И здесь на самом деле тоже все очень просто. Вызывается через try catch э, connection старт. И если удачное подключение, то у нас, в общем-то, все зашибись. И я открываю после удачного подключения все доступные кнопки, доставляю формы и открываю возможность отправлять сообщения. Здесь тоже, на самом деле, все очень просто. Я беру имя пользователя и месседж, который он хочет отправить. И connection, invoke, название метода и параметры. Тоже, как бы на самом деле, никаких проблем нету. Я думаю, что это понятно. Ну и, в общем-то, disconnect кнопка, она делает, на самом деле, элементарные вещи. Мы делаем connection stop и, соответственно, вот, вот, вот, собственно говоря, и вся программа. Есть больше, собственно, делать. Нечего. Еще раз повторяю. Вот, получение токена, это не совсем правильный подход. Это такой... Это просто получение токена, ни больше, ни меньше. Правильный вариант для JS, -а это использование специальной библиотеки, которая реализует и возможность выхода из всех э -э клиентов. Да? То есть, если вы открыли несколько табов и на каждом зашли, при нажатии кнопки выход, выход будет произведен со всех э, табов, и это на самом деле очень удобно. Более того, здесь я получаю просто токен, а если использовать правильный подход с того, вот, вот с этого вот видео, то у вас появляются дополнительные возможности, у вас будет персистентно храниться данные на сервере, identity сервер, и валидацию, и вход вам уже будет нужно происходить, о, то есть нужно будет э, то есть она уже будет реализована на Identity сервер, который должен быть подготовлен. К этому, в общем, посмотреть всю ветку видео, этот всю, э, список э, роликов по авторизации и аутентификации. Вот. Вот такая вот штука получилась на самом деле. На этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Вам спасибо, что комментируете, спасибо, что смотрите. Ну и, как правило, нужно писать правильный код. Вы же об этом знаете.